Всем привет! Вы на канале Аниме Кун, озвучу а и я, лекарь из проекта Анит. Это топ-6 аниме, где главным героем является девушка. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного топа не имеет значения. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. Шестое место. Девочка волшебница Мадока. Однажды Мадоки Канаме и ее лучшие подруги Саяки представляются возможной всей жизни. Они могут исполнить любое желание, но взамен они должны стать волшебными девушками, покляшимися, защищать мир от ведьм. Новая переводная студентка Хамура Акэми ненавидит это и пытается убедить их отказаться, потому что она сама волшебница и она знает, что работа не так хороша, как кажется. Это место ⁇ Валет Эвергарден ⁇ Валет Эвергарден, без сомнения, одно из самых великолепных аниме, которое мы видели. Но это далеко не из-за качества картинки без содержания. Валет Эвергарден ⁇ это сокрушительная история о войне, любви, потерях и сочувствии. Он следует за титулованным героем, который пытается адаптироваться в общество после возвращения с поля боя. Валет, брошенная ребенком и выросшая солдатом, никогда не понимала эмоций. Когда ее старший офицер погибает в решающей битве, Валет, не в состоянии спасти его и теряет при этом обе руки. Она решает узнать значение его последних слов, обращенных к ней. «Я люблю тебя». Для этого она становится автозаписывающей куклой для людей, которые не умеют писать, но хотят передать свои эмоции в письме. В течение 30 эпизодов мы видим, как Валит растет и учится, общаясь со своими клиентами. Четвертое место. Клеймор. Нет никаких сомнений в том, что Клэр – невероятный персонаж в Клейморе. У этого аниме с самого начала была уникальная сюжетная линия, так как не каждый день люди наполняются кровью демонов, чтобы стать великими войнами. но это так. К слову, подобную идею мы могли видеть в игре Dragon Age Origins, которые в похожих обстоятельствах становились серыми стражами. Несмотря на то, что в этой аниме именно женщины пинают серьезных демонов в задницу, именно мужчины, так сказать, находятся у власти, что делает эту динамику еще более интересной. Несмотря на это, никогда не следует недооценивать силу, которую может проявить одна женщина, особенно когда речь идет о том, чтобы доказать, что она достойна жить в одностороннем мире. Третье место. Не моя вина, что я не популярна. уроки Уроки не совсем то, что можно назвать волевым женским характером. Ее социальная тревога настолько сильна, что она не может говорить со своими одноклассниками, не ставя себя в неловкое положение. Она тайно презирает всех вокруг себя и искренне верит, что онлайн-игры для знакомств могут научить ее реальным отношениям. Так зачем же кому-то смотреть в этом Сериал, в котором есть такой персонаж как Тамока. А потому что женские персонажи не обязательно должны быть хорошо приспособленными, симпатичными или даже милыми. Они должны быть интересными. Да, смотреть, как Тамока выбалтывает ненужную информацию о своих дефекациях, достойное сотрогание. Но это также весело. Кроме того, существуют социально неловкие девушки, и о них должны быть истории. Тамока не типичная героиня, но именно это делает ее потрясающей. Второе место. Страна самоцветов. Кристаллические камни – гуманоидные защитники таинственного мира. Хотя технически бесполые, но наша главная героиня – фос, сокращен от фосфолит, имеет несколько женскую эстетику. Поэтому мы включили ее в список, ведь она этого заслуживает. Фос прописана блестяще, неуверенная в себе и хрупкая, но жаждущая сыграть важную роль в продолжающемся конфликте их вида с инопланетными лунарианцами и прекратить войну между видами. Студия Orange произвела уникальное, эстетически возвышенное философское погружение в экзистенциализм. Фос – это милая героиня, которую нужно следовать в смесь к чему-то большему в запутанном мире, где личность хрупка а жизнь находится в постоянной опасности. Первое место – Котора Сан. Ни для кого не секрет, что люди, которые чем-либо отличаются от других членов общества, обычно остаются непонятыми и обиженными всем миром. Все это смогла на себе проверить Харука Катаура. Эта героиня с самых ранних лет имела способность слышать мысли других людей. Родная и любимая мама девочки не смогла находиться рядом со своим странным ребенком и просто бросила дочь на попечение дедушки. А ведь ее окружающих может возникнуть именно такая реакция на особые возможности героини. Бедняги приходилось постоянно менять места обучения. Но однажды ей улыбнулась удача. Нельзя говорить, что все люди могут любить лишь себя самих. На самом деле это не так. В новой школе у героини появились хорошие знакомые. Среди них оказались такие люди, как Юсихизе Манабе, парень, обожающий девушек, гений и фантазер. Юрика Мифуне, руководитель школьного клуба и многие другие. Новенькая в школе стала просто открытием для ребят. Харука знакомится с Хийори Моритани. Девушкам придется не просто друг с другом, однако это лишь подогревает интерес к жизни главной героини. Ну вот и подошла наша подборка к концу. Если вам она понравилась или же вы чем-то недовольны, то обязательно пишите об этом в комментариях. Мы читаем все и стараемся прислушиваться к нашей аудитории.